С этим видео подъезжает конкурс аж на 2000 кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Крика, также быть подписанным на мой канал, ну и просто оставить любой комментарий под этим видео. Итоги в конце следующего ролика. Переходите участвуйте. Всем привет! Пришло мне на почту то самое письмо из оружейной серии Каратели. Что бы вы думали, какое оружие? Это был Вепрь. И чуть позже расскажу, почему я просто безумно рад именно такому подарку. Кстати, после одной из побед на карте ферма Хэллоуин... Мне дали такой значок за 25 побед на ферме, на обычной. Оказывается, как же редко я на ней играл. Да, и все-таки выполнив эти два задания, обновляю корзину предметов и перевожу вепрь к себе на склад. Но теперь настало время посмотреть, ради чего все-таки я проходил опасный эксперимент на сложке и выигрывал 10 ферм в быстрой игре. Вы тоже, я думаю, заметили, что именно у Вепря увеличенный безопас, то есть 12 патронов вместо 8, как на обычной версии. Вот только прикиньте, чего не хватало зажимному дробовику с отличным темпом стрельбы. Все-таки нескольких патронов, которые реально могут зарешать. Просто смотрите. Да, и это минус 4 с даже не напрягаюсь. Я просто зажимал от бедра, зная то, что вепры обычно не ваншотят. Пробуем еще раз. Разумеется, играя медиком, используем дым. И на четвертого хватает. И прямо сегодня запускался на опасный эксперимент профи, чтобы протестировать этот дробовик именно в тех условиях, для которых он был создан. Не, ну вы серьезно, это же профи. Минус 8 с одной обоймы. И в итоге эту пробку мы прошли довольно быстро. И кстати, настрелял я даже больше, чем штурмовики с XM8 LMG серии каратель так и что же мне выпало Я просто обязан вам показать так сейчас быстренько перемотаем вот она коробка бизон на 5 часов мне одному кажется, что это очень мало, хотя бы на сутки могли давать, ё -моё. Но в любом случае, я очень рад того, что стал обладателем именно вебря. все таки я считаю, это, наверное, самое лучшее оружие из всей серии «Каратель», но сами посудите апнутый раритет, который отлично подходит для ПВЕшек и спецопераций, где присутствуют зомби. Лайк, если видео понравилось, и прямо сейчас переходи на прошлый ролик с правой стороны. Да, кстати, итоги конкурса на кейс за медика и тысячу кредитов уже на втором канале, ссылочка в описании.